Так, минутку-другую подождем, как обычно, да, мы дожидаемся всех тех, кто не стал подключиться вовремя, ну и потом, как у вас настроение, Валита? Да, все хорошо, вот, э, жду, жду с нетерпением начала авиасообщения, вот, и, в общем-то, начала, начала активных активных продаж <laughs> на Кипре, скажем так, ждем наших первых клиентов, мы, в общем-то, уже считаем дни до момента, надеемся, в июле уже встречать наших первых гостей. Ну, как вы, Юрий? Действительно, осталось ждать совсем немного, дождемся. Да, да поэтому, в общем-то, мы должны быть в полной Может, в... В готовности. люди готовы приезжать, тоже сидят на чемоданах. Да, да, вот это, вот это самая главная проблема. Прекрасно понимаю наших клиентов и вообще людей, которые рассматривают Южный Кипр в качестве места для отпуска. Вот, поэтому мы действительно все оказались заложниками этой ситуации. Я с нетерпением жду, в общем-то, начала, начала нормальной жизни, нормаль... нормальных жизненных процессов, скажем так. Юрий, я думаю, можно начинать? Ну, давайте тогда приступим. Итак. Всех приветствую на вебинаре, организованном международной цифровой платформой индустрии недвижимости БРА. Тема сегодняшней встречи ⁇ инвестиции в кипрский гольф, курорт и голпай с гарантированной доходностью. Как получить паспорт Кипра за возвратные инвестиции и как получить гарантированную доходность 15%. А также как инвестировать в уникальный инвестиционный проект с нулевым процентом НДС, который включает 18 луночное поле для гольфа. Бутик-отель с видом на море, а также коммерческую зону и крупную жилую застройку, которая будет расположена рядом со строящимися кризиновлей Массой. Об этом и многом другом вы узнаете сегодня на нашем вебинаре. Сегодня мы об этом поговорим, как и ранее встречались, с нашей коллегой Лолитой Мичук, ведущей менеджером строительной компании IST Developers, которая находится на Южном Кипре и работает в новых современных условиях рынка. Лолита, приветствую вас еще раз. Добрый день, Юрий. Добрый день, наши уважаемые зрители. Расскажите нам, пожалуйста, про, уник, про уникальный проект, строительство которым, строительством которого занимается ваша компания. Тот самый гольф-курорт EaglePine. Uh, спасибо, Юрий. Да, сегодня я хочу тему нашего вебинара посвятить uh, уникальному, абсолютно уникальному проекту EaglePine. Это ключевой проект нашей компании, на который мы сейчас, в общем-то, ориентируем все наши силы. Uh, EaglePine – это инвестиционный Уникальный инвестиционный проект, который расположен рядом со строящимся казино в и имеет прямой доступ к магистрали Масол Пафос, что позволяет добраться до казино Лимассола или Лимассола Марины менее чем за 20 минут. Что такое Eagle Pine Golf Resort? Это гольф-курорт, который включает в себя 18 сунечное поле для гольфа, бутик-отель из 80 роскошных номеров с видом на море, а также коммерческую зону и крупную жилую застройку из 66 индивидуальных участков для и коттеджей. Общая площадь земли, на которой планируется постройка и проекта, составляет 1 миллион 717 тысяч квадратных метров. А согласованная властями общая зона застройки составляет 150 тысяч квадратных метров с перспективой увеличения до 204 тысяч квадратных метров. Данные земельные участки принадлежат группе компании Arista Developers и не объединены никакими либо не ни кредитными, не ипотечными обязательствами, что, в общем-то, очень важно. Дизайном данного проекта выступает ведущая в мире архитектурное бюро по проектированию гольф-полей ландшафтного одесса дизайна Грэхом. Маш гольф дизайн, простите. Uh, вот, uh, также для нашей компании это не первые реализованные проекты в данной сфере. Uh, наша компания является владельцем uh, достаточно известного на Кипре гольф курорта, Венус-Рок гольф резорт Это достаточно известный гольф резорт На данный момент на нем также есть uh, жилая застройка. Uh, и могу сказать, себя в данном поселке, да, вот в данной, uh, скажем так, жилой застройке на территории да, данного гольфа резорта проживают одни из самых богатейших людей в мире, одна из самых богатых женщин Китая и даже чермен нашей компании. Uh, в чем главное преимущество данного проекта и почему очень выгодно в него инвестировать? По данному проекту существует гарантированная доходность. В размере два с половиной процента в год плюс по данному проекту существует возможность выхода во истечении 6 лет то есть на простом примере объясню как это все работает минимальная сумма инвестиций в данный проект составляет 1 миллион евро то есть особенно хорошо по в данный проект если вы хотите получить паспорт потому что если вы инвестируете допустим 2 миллиона евро в данный проект через шесть лет у вас есть возможность выхода из данного проекта с гарантированной доходностью 15 процентов то есть два с половиной процента год умножить на 6 это 15 процентов то есть если вы инвестируете допустим 2 миллиона евро через шесть лет вы можете выйти получив 2 миллиона триста тысяч евро то есть забрав Первоначально инвестированную сумму плюс гарантированную прибыль в размере 300 тысяч евро. Сейчас, дабы не быть голословной, я хочу продемонстрировать данный проект, презентацию данного проекта. Дай, пожалуйста, Валита, мы сейчас успеем еще посмотреть проект обязательно. То есть правильно ли я понимаю, через шесть лет можно выйти из проекта, изобрав первоначальную сумму инвестиций плюс гарантированную доходность? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Через лет. Именно это, именно это является очень важным для наших инвесторов. Поэтому я переспрашиваю, чтобы не оставлять никаких недопониманий. Отлично. Да, и, да. И, да. позвольте уточнить. И при инвестиции в данный проект можно получить именно гражданство Кипра. Все верно? Абсолютно верно. Но нужно было выполнить одно небольшое условие. Программа Республики Кипр о натурализации инвестиций. Данная программа предусматривает миллиар... минимальные инвестиции в размере 2 миллиона евро в акции данной компании, плюс также приобретение жилой недвижимости на 500 тысяч евро, которую заявитель потенциально должен сохранить. То есть как это действует? Суммарно нужно инвестировать 2,5 миллиона. 2 миллиона вы инвестируете в акции Eagle Pine, на 500 тысяч вы покупаете... Какую-либо недвижимость, да, может быть, даже недвижимость на территории данного проекта. Через 6 лет, через 6 лет вы можете забрать 2 миллиона, которые вы инвестировали непосредственно в преливерированные акции данного проекта с гарантированной доходностью 300 тысяч. То есть через 6 лет вы забираете обратно 2 миллиона 300 тысяч, которые вы инвестируете, и сохраняют только жилую недвижимость на 500 тысяч. Плюс, не стоит забывать, как говорила ранее на предыдущих вебинарах, 150 тысяч – это как бы единовременный платеж по поддержки земельного фонда и фонда развития инноваций на Кипре. То есть по сравнению с другими программами, да, это наиболее выгодно, это наиболее выгодный и, скажем так, бюджетное, ну, не, не бюджет, бюджетное, в данном случае, конечно, нельзя сказать, но наиболее короткий, оптимальный путь получения гражданства с минимальными потерями. Ну, давайте тогда посмотрим действительно сам проект, всего подробные комментарии. Отлично, отличная возможность, так, что, чтобы приехать, посетить Скипор и чтобы, может быть, инвестировать в возможный ну, Звуковое оформление вашего проекта, конечно, немножечко заглушало ваш комментарий, но и без того было понятно, что инвестиционный очень привлекательный проект. Красота, роскошь его перспективы очевидны. Также можно воспользоваться консультативной помощью специалистов и профессионалов. Валита, спасибо вам большое, за нам и нашим инвесторам время. Большое Я спасибо. Спасибо. Да, давайте прощаться с вами. А я хочу добавить, что информация – это действительно очень полезно и познавательно именно для тех, кто настроен выгодно инвестировать в Южный Кипр и в дальнейшем стабильно зарабатывать в этом сегменте, наращивать э, именно прибыльные активы. Темой нашего следующего вебинара станет «Инвестиции в недвижимость на Кипр по цене дешевле квартиры в Москве». И состоится следующая онлайн-встреча в четверг, 11 июня в 13.00 по московскому времени, где вы узнаете как приобрести доходные апартаменты на берегу Средиземного моря с бассейном на территории по цене дешевле квартиры в Москве. Мы покажем вам варианты недорогих вилл на берегу Средиземного моря, а также расскажем о бюджетных вариантах доходных апартаментов. В завершение также напоминаем, что вопросы нашим экспертам, таким как Валита Мичук, вы можете задать в комментариях. Обязательно ответим каждому. Или оставить заявку. Ссылки мы всегда оставляем под видео в описании. Также подпишитесь на наши. YouTube-канал и в соцсетях, чтобы быть всегда в курсе новых вебинаров и полезных для инвесторов новостей. Всего вам хорошего, делайте выбор обдуманно и инвестируйте с